На сайте visportugal.com вы сможете заказать экскурсии по всей Португалии без посредников. И снова здравствуйте! С вами Маргарита в постоянной рубрике Новостей о штатом в Португалии. Несмотря на карантин, я снова с вами. К счастью! И сегодня мы говорим о статистике по вирусу, временной легализации нелегалов, помощи от государства, домашнем на насилии, убийство украинцев в аэропорту, карантине дома, а также чем заняться дома. Собственно, все, как говорится, в основном о доме. Начнем с хороших новостей. Я очень рада, что среди вас так много доморощенных вирусологов и политологов. Но давайте все же обратимся к официальным данным. Кто же, как не я, проведет вас в мир здравого смысла? По последним данным, в Португалии 16 тысяч подтвержденных случаев заражения. Из них 470 человек уже умерли и 260 выздоровели. Более тысячи человек на данный момент госпитализированы, и 233 находятся в отделении интенсивной терапии. Больше всего в Португалии пострадал север. А вообще в мире на данный момент от вируса умерло чуть более 100 тысяч человек. Если вы проанализируете эти данные, то поймете, что в Португалии очень хорошо обстоят дела по сравнению с остальными странами Европы, да и в принципе всего мира. Давайте немножко обратимся к хронологии и освежим события. Некоторые университеты, в том числе мой университет Лизбо, прекратили занятия уже 9 марта. 13 марта большинство детей не ходили в школу. А с 14 по 18 марта многие компании либо перешли на удаленную работу, либо закрылись. Первая смерть в Португалии произошла 17 марта. А чрезвычайное положение было объявлено уже на следующий день. То есть, как видите, наша реальность сильно отличается от итальянской, французской, испанской... В Португалии несравнимо меньше смертей. И Португалию сейчас в зарубежной прессе приводят как пример очень правильных и своевременных мер. выходит при поддержке магазинов наших товаров в Португалии Миксмарт. Помощь бизнесу. По оценкам международной организации труда во всем мире более 25 миллионов человек потеряют работу из-за сложившейся ситуации. В Португалии уже одна треть населения потеряла свой привычный доход. Как же Португалия помогает бизнесу в этих сложных условиях? На сегодняшний день правительство запустило шесть субсидированных кредитных линий для малых и средних предприятий. Особую помощь получат текстильная и добывающая промышленность, на финансирование которых заложено более миллиарда евро. Помощь также будет оказана ресторанам, туристическим компаниям, тем, кто занимается мероприятием, досугом, отелям, в общем, всем, кто наиболее пострадал. Европейская комиссия уже одобрила поддержку до 30 миллиардов евро для финансирования Португалии. Компании, которые претендуют на получение подобной помощи должны гарантировать сохранение рабочих мест. Также на данную программу могут подаваться и индивидуальные предприниматели. Также индивидуальные предприниматели, чей оборот упал более чем на 40%, могут рассчитывать на поддерживающие выплаты до 635 евро. Но при этом самозанятые сотрудники, которые отказались от социальных отчислений. В связи с первым годом функционирования они могут, к сожалению, рассчитывать на подобные выплаты. Советом министров также утвержден шестимесячный мораторий на отзыв кредитных линий, чтобы гарантировать непрерывность финансирования людям и компаниям. Домашний карантин для заболевших. Друзья, если вы уже находитесь на домашнем карантине, то не стоит пытаться обойти систему. Надо сидеть дома. Здесь недавно у нас полиция задержала одного такого заболевшего, который покинул дом и отправился в пекарню в супермаркет. Булочек ему, видите захотелось. Но бдительная полиция уже ждала его под домом и поймала с поличным, то есть с булочками и с пакетами. А оставили ли ему его булочки, история умалчивает, но его арестовали. Наказание за такое преступление до года тюрьмы. В Португалии уже задержали 12 инфицированных, которые разгуливали по улицам. Так что сидите дома. Ну а если вы все-таки здоровы, то вам разрешается выходить и прогуливаться по своему району, гулять с животными, ходить в магазины, соблюдая, естественно, социальную дистанцию. То есть, в принципе, вы можете вести привычный образ жизни практически без проблем, естественно, придерживаясь определенных правил карантина. Легализация в Португалии. Все иностранцы, ожидающие получения резиденции, могут рассчитывать на получение доступа к социальным службам здравоохранению, к социальным пособиям, к банковским счетам, к договорам а, аренды, рабочим договорам а, по крайней мере до 1 июля. А там, глядишь, и ваша очередь на рассмотрение подойдет. Так что возрадуйтесь нелегал, и карантин вам только на руку. Убийство в аэропорту. В аэропорту Лиссабона произошел инцидент, который получил такую огласку, что даже на пару дней а, побил главную тему. Представьте себе. Сотрудники Сефа аэропорта убили украинского пассажира, который прилетел в Португалию из Турции. Игорь прилетел в Португалию 10 марта, чтобы подписать рабочий контракт с компанией, которая занимается строительством Бельгии, но чей головной офис расположен в Португалии. То есть он собирался подписать контракт, прилетел по туристической визе, чтобы позже работать в Бельгии. Но все пошло не по плану. В зоне прибытия его остановили пограничники, а на следующий день его нашли мертвым в камере предварительного задержания. Медикам удалось доказать насильственную смерть. Поэтому трое сотрудника э, СЭФа сейчас задержаны. К сожалению, на месте происшествия не было камер видеонаблюдения. Как это часто и бывает в Португалии, анонимный донос заставил себя ждать. Кто-то написал анонимное письмо, где указал имена двух конкретных сотрудников СЭФа и описал, как именно они били украинцы дубинками. Стоит отметить также, что задержанный оказывал сопротивление и отказывался покинуть Португалию добровольно ближайшим рейсом. Более того, он страдал эпилепсией. Избиение сотрудниками СЭФа лишь одна из версий, но самая популярная. Случиться в ту ночь могло что угодно, потому что центр предварительного задержания был переполнен, люди спали на полу на матрасах. По словам двух бразильцев, которые были там в ту ночь, они слышали ужасные крики, удары, стоны. Его могли избить не только сотрудники СЭФа, но и кто угодно из людей, которые находились там. По результатам вскрытия было доказано, что Игорь умирал долгой и мучительной смертью. Сейчас ведется активное расследование данного происшествия. В Украине у погибшего остались жена и двое детей. домашнее насилие. Жалобы на насилие в семье возросли в Португалии за последний месяц на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И это неудивительно, потому что если раньше вы находились со своим партнером ну, максимум 2 часа в день, то сейчас вы заперты вместе круглосуточно. Тут даже и не тиран станет таким. Правительство объявило об усилении мер по оказанию поддержки жертвам бытового насилия во время пандемии. Также особый упор они сделали на оказание дистанционной помощи, помощи по телефону, постоянный мониторинг ситуации и возможность быстрого реагирования. Правительство также открыло два новых шелтера. Так что знаете, если вы оказались в подобной ситуации, то не бойтесь обращаться, не бойтесь звонить, писать, потому что это вам не Россия и не Украина, здесь вам действительно помогут, это Португалия. Друзья, расскажите мне, как именно вы проводите карантин, один или с кем-то, и отразилось ли домашнее заточение на ваших отношениях. Что, ожидаете от меня списка идей, чек-лист, как сейчас можно говорить? А вот и не угадали. Лично я считаю, что у взрослых людей не должно возникать вопроса, чем занять себя дома во время карантина. Потому что если вы пришли в этот этап с подобным вопросом, это означает, что вся ваша жизнь до была абсолютно пустой. Просто вы заполняли ее фастфудом из ненужных встреч, алкогольного забытия, безудержного потребления. А сейчас столкнулись один на один с самим собой. И, по правде говоря, я заметила, что большинству людей скучно самими собой. Оставшаяся частью скучно с теми, с кем они делят территорию. Так может быть карантин – это отличный повод начать жизнь с чистого листа? И о других новостях. Напоминаю, что с 1 апреля по 30 июня необходимо подать налоговую декларацию на сайте Финансаш. Я свою уже подала, все прекрасно работает. Ну а карантин в Португалии будет продлен как минимум до 1 мая, с чем нас всех и поздравляю. Лично я наслаждаюсь этой порой, а вы? Расскажите мне, чем вы занимаетесь, как проходят ваши дни, какие у вас появились, может быть, новые увлечения. Как всегда, буду очень рада видеть ваши комментарии под видео. И до новой встречи!